Йоу-йоу-йоу, всем респект, брат. Вас с вами Мародер 120 Гигабайт, конечно же, это я. На канале Мародер 120 Гигабайт будет, естественно, Мародер 120 Гигабайт, как вы знаете. О, списал в сообществе на Ютубе. YouTube. YouTube не очень любит стримеров. Стримеров, и поэтому, если ты стример-стример, то я тебя сочувствую. И на всякий случай, всем моим друзьям, знакомым, стримерам, которые на YouTube пытаются стримить, говорю и сообщаю, что ни в коем случае на Ютубе нельзя заниматься только стримами, надо обязательно делать видео, потому что рекомендации на стримы идут тем людям которые смотрят ваши видео. Но мы тут подходим к другой проблеме, что мне надо снимать видосики, понимаешь, что побольше видосиков надо снимать, поэтому я снимаю вам теперь по два видео в неделю. И сегодня у нас, ребятки, три рандомные игры, погнали! Если вы не смотрели предыдущие видео, тут по подсказочке обязательно посмотреть. Забавное получилось, между прочим, не сильно оно зашло. Но мне кажется, тем довольно-таки интересно. Я все-таки попробую ее продвинуть. Если вам нравится такой формат, не забывайте, пожалуйста, ставить лайкосы. И в комментариях надо тоже что-то писать, там, делиться видео. Помогайте мне в продвижении, потому что YouTube, конечно, ни хрена мне не помогает, только вставлять мне палки в колеса и пиписьки в попку. В качестве рандомайзера мы все еще используем замечательный сайт GameGaunlets, который просто на рандоме выбирает нам какую-то игру в стиме. Здесь, между прочим, есть настройки, и мы можем. Немножечко подогнать под себя. Давайте мы цены поставим поменьше. Потому что не хочется совершенно играть в игру за 5000 рублей. Я считаю, что самые лучшие игры находятся в категории от 0 до 50. Я, честно, хотел устроить такой тематический выпуск, чтобы было три рандомных хоррора, но, к сожалению, в жанрах здесь нельзя выбрать хоррор, что меня очень сильно расстроило. Затем выбрать наготу, осуждаю, кстати говоря, за это бан получу, поэтому не могу и не буду. Ну, давайте поставим здесь жестокость, поиграем какие-нибудь самые жестокие, самые опаснейшие игры. Ну что ж, дорогой а мой рандомайзер, отправь меня в великолепный, самый лучший мир трешачка и э, дешевых игр. Игра, которая называется To Wars Part One. Две войны, часть первая. Кстати, я забыл надеть наушники, я прошу прощения. Мне нравится, как тут написано: Жанр жестокость. А что я эту игру не могу найти, к сожалению, в Steam. Вот я ее еще, а ее нет. По запросу издателя пройдут To Wars Part One больше не продается. Я понял. Ну, не судьба получается. Давайте дальше, погнали. Пожалуйста, можно мне какой-нибудь хоррор, я умоляю. Follow my footsteps. Мне несколько раз пришлось крутить колесо. Почему? Потому что он мне выдавал какие-то VR-игры, DLC какой то что-то он мне сегодня вообще не любит. Вот то, что я ждал. Хоррор-игра. К сожалению, она недоступна. Я тебе говорю, он меня не любит. Он меня не любит. Я не понимаю, что с ним не так сегодня, что же он не дает мне записать контент. Он как знает, что мне надо быстрее что-то записать, да, чтобы завтра смонтировать, вам это выпустить, да, и он тут мне подсирать, чтобы я тут сидел и 10 минут вместо того, чтобы записывать геймплей, записывал вам, блядь, мои попытки, сука, выбить какую-то интересную э, игру на рандоме. Давай, ну боже мой, ну давай, ну рандомайзер, ну я тебя молю, ну что ты как ублюдище это последний. Absent Майн. Выглядит как хоррор. Вышел в феврале 2017 года. Вот он, 29 рублей. Неужели, наконец-то? Так, пока игра устанавливается, хочу вам тут кое-что сказать. Мне так обидно, что всего 8 обзоров. Давайте обязательно напишем еще один обзор, потому что всего нужно 10 обзоров, чтобы это отображалось. Я не буду читать обзоры, я не хочу быть предвзятым. Я хочу свое собственное, независимое мнение составить об игре. Поэтому мы сейчас ее с вами установим, поиграем и решим с вами, хороша она или дерьмовая, напишем с вами обязательно отзыв. Давай быстрее, быстрее, быстрее, быстрее! Что это за скорость скачивания такая дерьмовая, пожалуйста? Почему мне сегодня все мешает? Пойду колы себе налью, Наконец-то! Боже, боже, погнали! Так, продолжить? А как я могу продолжить, если я не играл? Как я могу продолжить, если я в неё не играл? Я ее только что купил, я в ней не играл. Видимо, продолжить и новая игра здесь одно и то же. Ладно, пошли, пошли. А что надо делать? Главный игрок бег не умеет, к сожалению. Ага. Так, хорошо, замечательно. Здесь ничего нет, здесь очень грязно, где мы находимся. Какой-то э, советской психушки. Здесь какие-то генералы, вот этот чувак похож на какого-то немецкого генерала, если честно. Какие-то поэты, какая-то интеллигенция, какие-то непонятные люди. Будет забавно, если это просто какие-то известные люди, которых я не знаю и показываю всем сейчас э, свое невежество. Так, ну, э, хоррор, будешь меня пугать? Тут даже свет везде горит. Какая-то какая, -то, какая -то халтура, ребят, получается. Да и психом ты одинаковые. Вы мне хоть объяснили, кто я, что я, зачем, почему и когда? Так, может быть мне надо найти каким-то образом ключ от вот этой двери? Где искать вопрос? Потому как вот это все декорации здесь, ничего не открывается, я не могу ничего обыскать. О, паньки, вот это осуждение. Осуждение, максимальный, ребята, не принимаем никогда никакие э, вещества, которые могут повредить вашему здоровью физическому и, э, собственно говоря, ментальному. Будьте аккуратны, пожалуйста, ребята. Боже мой, я не понимаю, мы в Омске, что ли? Что такое? Бля, тут у них хорошая вечеринка была, я смотрю, да? Повеселились, пацаны, неплохо. Что-то я забрал. Во! Я нашел ключ! От этой двери какая увлекательная игра! Я просто в восторге! Здесь точно такой же, коридор. теми же самыми людьми на стенах. Ты не один, попись, Коннор. Это Джон Коннор, я надеюсь? Вот там ломится. Так, ну тут опять надо, значит, искать. Искать ключей, симулятора, ничего, насколько я понимаю. Да, очень интересно, очень интересно. От хоррора здесь примерно где-то, ну вот вообще ничего. Я понимаю что от этой двери мне опять надо найти ключ, который причем приведет меня в тот же самый коридор. Я где-то здесь что-то упустил, если честно у меня мало желания. Я прям сильно очень обыскивать здесь все. Очередное видео испытание для стримера. Попробуй сделать контент на пустом месте в игре, где ни хера, мать его, не происходит. А, смотри, что это? кто то нашел. Опаньки, опаньки. И кто-то уже бедокурит жестко. О, можно даже стул двигать. Ни хрена физика жесткая. Ну, физон достойный и Half-Life 3, я скажу вам. Да, дверь открывается. Значит, нужно найти не ключ, а какой-то предмет, который продвигает меня типа дальше по сюжету. Что есть тут, что не было в предыдущем коридоре, точно таком же одинаковом. Хотя на самом деле здесь уже все немножечко становится хуже. Все такое более разъебанное. Да, да, да, абсолютно все помещения типа приходят в упадок немножечко. Ну шо усатый? Можешь подсказать мне что делать? Короче, я понял, это симулятор, найди иголку в стоге сена. Боже, как же это страшно, скучно. Хотя это в 4. Отзыв, захватывающий игровой процесс, великолепный сюжет с кучей деталей, динамика, глубина и скорость развития событий. Тут всего этого нету. Если вы мой друг с стиме, пожалуйста, ставьте лайки на мои замечательные обзоры. Дилан Латом, прости пожалуйста, я понимаю, что ты один, что ты старался, а это полная параша. Добро пожаловать в челюсти, джос О, да! Да! Бесплатная игра, экшен, хоррор, стратегия! 3 гигабайта да шо ж такое-то? Говорю, подписываю. А, все еще качается, да. Ну побыстрее надо бы записать видосик, сказал Артем. Наконец-то! Давайте играть! Игра. Я нажал плей. Ага. Доброе утро. Здесь у нас, видимо, какой-то все таки более экшоновый вариант хоррора, да? Очень страшно. Я боюсь всего на свете. Это можно подбирать? Можно. А зачем? Мне говорят, запустите генератор. Нужно... Ага. Видимо, канистра нужна для генератора. Нам нужно найти генератор и запустить его. Здесь мы должны искать... Что это за херня? Изи. Патроны, насколько я понимаю, у меня бесконечные, но это страшный хоррор, ничего не скажешь. Найдите горючее и э, нажмите... А! Вас стало больше! Это что?! Ты чё?! Ты чё?! Ты чё?! Откуда вас так много-то, алло?! Слишком много, слишком много, слишком много! Есть еще желающие? Ты! Хорошо, ты присутствует в этой игре? Присутствует, это, кстати, мое почтение. Два из семи у меня написано. Что это значит? Ну слушай, игра то бесплатная. Для бесплатной игры мое почтение, между прочим, можно херню позаниматься здесь. А где генератор? Это тюрячка какая-то или шо? О, здесь я мыло ронять не буду. Надвалить отсюда, пока не пришел какой-нибудь мужчина с мылом в руках предложить мне его уронить. Генератор ты где? Прошу прощения, я не испугался, если вы думали, я испугался, нет. Попадай в голову, чем они тогда умирают быстро. А -а -а! а Ай, вас много, вас много, вас много, ребятки! Молодец! Кого ты тут пытаюсь испугать? Человека бесконечными патронами, это зря. Главный вопрос, конечно, где же находится генератор? Который я должен заправить вот этим топливом, который мне даже уже не подбирается, потому я уже нашел. Нет, для просненька бесплатной игры, между прочим. Весело! Весело! Дормат Борбен Двудкент. Мне нужен эти ключ! Мне нужно эти крылья. Это что за звуки? Это что за звуки? Что за вертолет? Где он? Забери меня отсюда. Я его не вижу. Я его слышу, но не вижу. Все! Эту ночь мне не пережить. Он мне что-то скинул. О, ебой, только я не понимаю, зачем мне это. Как тебя открыть? Что там у нас? Да не трошь, это мои, мои, мои, мои. Ресурсы. Изи. Так, 4 из 13, что это значит? Я не понимаю, я не понимаю, это не волна, какая-то другая херня Вот, 10 секунд до того, как они уничтожатся, а как их открыты, я не понимаю, я не понимаю Не надо, дайте мне Блять, минус Да где баский генератор, пожалуйста, покажите мне его Слушай, ну не, небольшое напряжение, я скажу вам, опа, человечек о, дорки! Я нашел ключ от двери! Стреляем, стреляем, стреляем, стреляем, пацаны, пацаны! Бля. Разбираемся, пацаны, шо на? Отвали! А меня сдет! Да нахер вас так дохера! Это уже крутого сэма мне напоминает чем-то на самом деле. А я вот так просто не знаю, ты суки! А, минус один! <смех> <смех> у меня опять Фухп, кстати говоря, зарегенилось. Нормально. Что я паникую? что я паникую? Не паникую, Артем. Отвали! Кажется, у меня сломан пистолет, потому что он не стреляет постоянно, как раньше. Да что ты такой? Два выстрела делать и все! О, как вы за... А... О, о, о, о, о, о, о, Побежали дальше? Ой, ой! Ой! Ой! Уперся в стол! Пять хп! Твою мать! Твою мать, твою мать! Бегинемся! Ага, суплайс мне сейчас будут скидывать опять! Почему пистолеты не стреляют постоянно? А! Все! Так! -та, что случилось? А подожди, у меня же было еще 50 хп! Что? Произошло? бесплатно, больно попу, напряжение присутствует, попу больно, где этот чертов генератор, рекомендую, да, и последний, заключительный гость нашего сегодняшнего выпуска, пожалуйста, давай еще какой-нибудь хорророчек нам, чтобы действительно у меня получилось вот то, что я хотел, это тематика хорроров, итак, яма, если он продается, конечно, не факт ни разу. Яма-яма, это что-то не то. Нет, этой игры тоже нет продажи. Как хорошо, спасибо большое. Еще раз. Лучший хоррор с Тими, пожалуйста. Space of Darkness. Free to play. Звучит как то, что мне надо. Приключение экшен, Шенди Мяса насилие. О да. Сама судьба вела меня к этой игре, я уверен. Музыка, наконец-то музыка в игре есть, тоже хорошие новости. Так, русского языка нет, конечно, но ничего страшного. Ты, механик, может ли ты сбежать из маленького космического корабля? После этого найди партнёрский корабль в космосе. Так, мне надо сбежать отсюда. Здесь что у нас? Невесомость. Прыгать нельзя, прыгать нельзя. А зато у меня есть фонарик на единичку. Вот и он. Дорогой босс, я не могу работать больше, потому что это... Я слишком стар, тебе надо найти новую механика. С уважением, Брэд. 2018 год. Это не хоррор, но что-то приближенное. Разработчики попросили писать ревью о них. Обязательно напишем. Этим мы сегодня не занимаемся. Сломаны PC. Ничего не могу здесь сделать. Ага. Электрисити. Включаем. Походу, ничего не выйдет. Информация. Значит, так Кармический станция, информация. Хорошо. Так я не понимаю, что нам надо. Восстановить электричество или что? По лестнице мы можем с вами забираться, если что. Смотри-ка. Опа, что-то мы включили. Что-то мы... Мы что-то открыли. Опаньки, готово. Дорогой Бради, ты можешь починить вентиляцию, пожалуйста, там какие-то проблемы, нужно, короче, что-то сделать, хорошо. У меня есть проблема, что у меня заканчивается заряд в моем великолепном фонарике, закончился, все, минус. Еще один сломанный писи. Ничего с ним нельзя сделать. А, у, Что там бегает, блядь? А это меня уже не испугало, все, это уже старый приемчик, дорогие, не работает, нет, нет. Но мне, наверное, не нужен мой а, фонарик. Я, типа, там больше не пройду. Сесть нельзя, ничего нельзя. Хорошо. Пойдем посмотрим, что здесь. Такой Алиен из на минималках. Алин, это будут, было бы неплохо, на самом-то деле. А, блядь! Что это за Что это такое? Что это, Чепить! Что ты такое? Ты меня не убиваешь вообще? Что, ты просто пообниматься хочешь? Я умер. Я слишком стар для этого дерьма. Не попугать старика. Думаю, на сегодня хватит. Ребята, большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пожалуйста, поставьте лайк. Э, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Вступайте в наши соцсети. Telegram, Instagram как две основные. Дискорд, ВК, как а дополнительные. Выстрел контента, хотел записать по-быстрому за полчасика. Прибался целый час. Оцените это, пожалуйста. Я вас умоляю. Комменты, комменты. Пишем, делаем что-нибудь. Репостим. Прославляем меня. Я вас умоляю. Ютуб меня не прославит никогда. Остались только вы у меня, ребята. Я смолю. Нам на сегодня это все. Жду всех на следующих видео и стримах. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Жестких всем респектов. Йоу!